Добрый день, вы на Форпост. Сегодня у нас в гостях обозреватель делового журнала компания, всем известным севастополецам журналист Виктор Едуха. Виктор, привет. Привет. Мы тебя пригласили здесь, знаешь, в качестве и кого, и почему. Не знаю. Значит, я подумал так. Во-первых, ты хорошо знаешь Севастополь и любишь Крым. Люблю. С другой стороны, ты москвич и прекрасно знаешь со вкусами нашего материкового гостя, да, который едет в, летом отдыхать сюда, к нам на Черное море. Ты еще и попутешествовал по интересным странам, и у тебя есть чем сравнивать. А поговорим мы с тобой, я хочу узнать твое мнение. Вот у нас сейчас курортный сезон, едет турист, и не успел турист приехать, а в соцсетях и в роликах я вижу кучу роликов, кучу материалов, где люди просто проклинают цены, проклинают сервис, это не только, кстати, к ну, Крыму, но мы будем говорить о Крыме с тобой, да, в данном случае. Уже и про ялтинские цены на все подряд, и про то, что, в общем, в принципе, картинка не соответствует действительности. Давай вот с чего начнем. Мы договорились так, что ты подготовишь два аргумента для своих друзей. Вот если бы у тебя, были, у тебя есть друзья, если вдруг кто-то еще не был в Крыму ни разу спросил, Видите, слушай, почему ты советуешь мне приехать в Крым отдохнуть? Два аргумента за это дело. Ну, первый аргумент. Крым красив, Крым очень разнообразен. У него он очень разный ландшафтно, очень разный с точки зрения там, микроклимата каких-то зон. Потому что степь и предгорье это разные вещи, и горы это тоже другое все. А, а второе. Я бы сказал, что ехать, конечно, надо на машине в Крым. Без автомобиля я бы сказал друзьям своим, что здесь делать нечего. Крым – это не то место, где стоит вот приехать и сидеть, как в Турции, безвылазно в каком-то отеле, потому что, во-первых, здесь нет системы all-inclusive, и не может быть. Она экономически не невыгодна при нашей длительности сезона. Сезон у нас очень короткий, традиционно Высокий сезон – полтора месяца. И, кроме того, просто… ну у нас, э, в отличие от Турции, пока что, отели э, наши э, не представляют собой э, таких вот маленьких миров, в которых много-много-много всего сосредоточено, из которых, в принципе, при желании можно не выходить. Да, у нас такого нет. То есть у нас все достаточно скромно, лапидарно. И даже если там кормят неплохо, э, все равно, ну, как бы скучно надо куда-то двинуть надо куда-то двинуть да и обязательно надо двинуть и вождение по крыму само по себе удовольствие посещение самых разных мест само по себе удовольствие ну то есть ты говоришь о том что в крыму действительно он настолько разнообразен по ландшафту рельефу различным там до да, пейзажем конечно что ну, ты можешь за неделю побывать в совершенно в разных локациях и абсолютно он он не приедается это да соглашусь с тобой теперь почему бы ты сказал ребят лучше не ехать ну, в первую очередь, я сказал бы, лучше не ехать тем, у кого нет, ну, грубо говоря, 80 хотя бы тысяч, а лучше 100 тысяч рублей на неделю отдыха. На неделю? Да. Я сейчас... Это на семью из двух человек хотя бы минимальную? Да. Я сейчас оцениваю какой-то приемлемый отдых в Крыму вот с нынешними ценами именно вот в такую цифру. На 10, это примерно десять тысяч рублей в сутки это какой-то такой приличный минимум то есть когда ты не будешь сжаться сильно да ты не будешь ощущать себя ущемленным в чем-то да то есть в принципе если, если ты не гонишься за роскошью и за, не пытаешься соответствовать стандартам какого-то там какого-то высшего света то да, тут в принципе это эти денег достаточно 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей, да, на 10 дней для двух человек. Это, это достаточно. Это будет скромно. Это будет скромно. Но отдохнуть можно вот эти здесь, да. Мы брали интервью с Дмитрием Потапенко, есть такой экономист, телев... радиоведущий, достаточно известный. Спрашивали у него, вот, почему Крым не Турция. Угу. Он, в общем-то, дал такую штуку. У него несколько было точек, которые меня заинтересовали. Но во-первых, говорит, сервис турком, стоили или немцы. И турки учились около 100 лет этому сервису у немцев, создавая вот эту вот структуру подхода и отхода клиента в хорошем смысле. Там. Это одна позиция отсутствия сервиса. Вторая позиция, у нас не создана постоянная сезонная инфраструктура. То есть она настолько сезонная, что это влияет на цену. Это уже не совсем так. И он еще обратил внимание, что, вот обратите, говорит, многие советские пансионаты и курорты выстраивались на оздоровительную историю. Uh -huh. Нацелены больше даже были на людей старшего возраста, пожилого, а у вот стариков у наших таких денег просто нет. И вот получилось, что люди приезжают иногда в пансионат с детьми на современном отдыхе нашим и встречают там вот советское старое наследие не переработанная. Я упрощаю, там гораздо сложнее, он все говорил, интереснее. У нас сейчас на самом деле, особенно не в высокий сезон, а там весной, осенью да и зимой, в пансионата советские не перестроены не переделанные ездят бюджетники из богатых регионов. Ну по этой программе, да, вот как бы... Да, это Москва, это Петербург или Ленобласть это Ханты Мансийский автономной округ, это э, некоторые другие э, профицитные э, регионы Российской Федерации. Вот. И бюджет э, выделяет на это деньги. Вот. Правда, конечно, отдых это так себе, прямо скажем, потому что, ну, даже старики уже отвыкли от специфических вот этих вот. Э, Советских интерьеров. Им как бы этого мало им чего-то не хватает, во-первых. Во-вторых, э, все жалуются на питание. Очень э, там на всем экономят. Питание очень э, э, скудное, оказывается, в ряде случаев. И кроме того, э, многих стариков, пенсионеров обижают, что э, буквально рядом вот, заходишь в эту большую такую советскую столовую, там стоят столы, э, на которых питаются они, и там же рядом сервируются столы для тех для платников, которые просто вот, за деньги за свои приехали. Там разные меню. Угу. Но все-таки э, живой рубль, как известно, ближе к телу, да? В этом смысле для предпринимателей он кормит по-другому тех, кто платит деньги. Ну, конечно, кроме того, ты же не забываешь, что как бы, э, бюджетный рубль – это 44 ФЗ, это самое дешевое предложение, это куча каких-то посредников, да, которые себе отгрызают постоянно какие-то куски. Поэтому бюджетный рубль на этапе выделения его и на этапе оплаты услуг – это разные совершенно деньги. Итак, ладно. Да. Значит, бешеные цены это та штука, которую бы ты сказал, ребят, подумайте, как минимум. То есть, если нет денег, лучше не едьте, потому что действительно не получите того впечатления, которое могли бы получить. То есть вы будете пацаны экономить. Приехать на курорт и экономить это же, наверное, некомфортно. Можно ли отдохнуть, когда ты каждый раз приезжаешь, вместо того, чтобы. Э, ну, человек идет на курорт, отдохнуть, расслабиться, от проблем отойти немного. Угу. И тут он окунается в наши цены угу. и начинает погружаться в проблемы. Есть. Способ. Есть способ этого избежать, это если ты готов жить в палатках, то есть ты приезжаешь на машине, если у тебя семья такая соответствующая, да, с походным опытом, с определенным энтузиазмом, с готовностью и желанием там самостоятельно э, себе готовить пищу, где-то спать, там оборудовать какой-то душ. сейчас можно пойти в любой магазин, там в какой-нибудь Leroy Merlin и купить себе вот, ребята, э, да, а, да, ты представляешь, такой насколько можно дешевить тогда отдых в Турции, если ты возьмешь с собой палатку, арендуешь там и там где-нибудь на анталийском побережье? А, ну но, ты представляешь? Я это понимаю, ж... но, во-первых, во-первых, это не, не Во-первых, во в, в Турцию, как правило, люди едут не на машине. Тащить с тобой все это на горбу и на машине это совершенно разные вещи но ну, а, ну, там а, это можно взять в аренду я в это бежден. дорого стоит и бензин очень дорого стоит полтора евро в Турции в общем ребята да, смотрите аргумент действительно вот я задумался и видел только что ты сказал значит кто них Почему в Крым надо ехать с палаткой? Потому что это реально дешевле, чем ехать с палаткой. Есть в Турцию. И у тебя, да, это Слушайте, единственный аргумент за дешевле живизну ну На самом деле все очень неоднозначно. Крым это перекресток цивилизации, скажу такую банальность. Да? Крым это. Место, где а, конницы пронеслись, <самые>, самые разные народы в самое разное время оставили после себя а, наследие, которое является местами притяжения. Да? Вот, можно там подняться на Фюреньскую крепость, да, походить по пещерным городам, послушать, не просто походить, а почитать, послушать, что, что там было раньше и как это было организовано. Да? Здесь вот Я, например, когда в Азии жил, там прекрасно, замечательно, хорошо. Там одна была проблема для меня лично. Это то, что в отличие от Крыма, где каждый камень мне о чем-то говорит, там эти камни немые для меня, потому что там есть своя история, достаточно богатая, но в нее нужно погружаться, у меня просто не было времени. А здесь это все, это все мое родное, да, как писал симферопольский поэт. Ну, хорошо. У тебя просто хороший, во-первых, образовательный, кстати, уровень. Ты можешь представлять и где-то находишься. Любой э, нормальный экскурсовод сейчас э, рассказывает все то же самое и даже лучше в 10 раз. Посмотрите на забор исторического бульвара. Еще так три года вы можете примерно на него смотреть. Хорошо. Скажи, ты на пляже какие городские любишь ходить купаться? Mm -hmm. Ни на какие, у нас, к сожалению, нет городских. Это отдельная больная история, отдельная больная история, в том числе ну, вот, Допустим, приезжает человек в Севастополь. Я в Севастополь, всем, да. кто есть Севастополь, я говорю, что ребята, это не пляжный отдых. То есть э, здесь, ну, уч, ну, Учкуевка, да, там, Любимовка, ну где-то, да. Вот. Здесь при всей ее длине, да, берегова... береговой, береговой, черты. береговой черты, крайне мало пляжей. И если э, Учкуевка еще ладно, потому что там начинается песчаная полоса, там, да и в Паторе, да. И можно, да, там как бы не надо воевать особо за место. То здесь, где начинается уже обрывистый берег, он постепенно повышается и переходит в южный каждая луночка с нанесенным песочком или галькой это предмет борьбы, войны до каких-то попыток это перегородить, сделать платным или вообще сделать для своих доступ, как на Фиоленте, есть такие места, как в автобате, например, там, да? Есть. Есть, да. То же самое и с Георгиевским монастырем. Плюс канализация. У нас на самом деле, у нас, как ни странно, вот у меня где-то был файл PDF, ка исследование по точкам сброса канализации и по течениям, как они ее разносят. Как ни странно, самое благополучное место у нас это вот Учкуевка, Толстяк, Учкуевка где-то. Ну, да? Тут вот. просто ничего не сбрасывается практически. Нет, там сбрасывается с другой стороны бухты, О, Мартыновский да. коллектор. Да? Но э, движение этих масс всех замечательных, да, оно каким-то образом немножко обходит. Вот. Поэтому э, тут на самом деле не просто мало мест для купания, еще мало, мало мест, где, э, где ты ротовирус какой-нибудь не подцепишь. Вот. Потому что была та же самая, к сожалению, там со честными ты знаешь что там, там их нет. Под горой под крепостью... я, слушаю, так, я так понял, и не будет. По крепостью, чем была? Ну, собираются направить же в южные, честные. По-моему, собираются на просто сделать красиво, но будут сливать море из последнего. Ну, надо изучать. Ну, этот, безусловно, да, все может быть, но я просто говорю о том, что, что Балаклава при, при всей ее живописности это тоже не самое чистое место. Ты когда выходишь из Балаклавской бухты, то вот слева под бухтой чем была, там же вот это вот, ну, выброс канализационный, конечно, совершенно неочищенный, да? и да. как это все разносится там барабулька зато какая не будем говорить почему uh -huh. слушаем дашь эту карту надо как-то может гостям города показывать покупайтесь вот смотрите какие места чудесные uh -huh. да я посмотрю где -то. у меня есть да пришлю это учебный, рекомендую учебный. вот здесь вот видите в балаклаве вот вот это течение видите тут теплее uh -huh. я чему говорю собственно говоря вот действительно пляжи да человек приезжает ладно в крым сместимся в севастополь uh -huh. Приехал в Севастополь. Зачем он сюда приезжает? Ну, Алексей Михайлович Чалый очень правильную вещь сказал. Он сказал, что Севастополь это город одного дня, когда ты приезжаешь припасть к священным камням, омытым кровью. Припал и свалил отсюда. Больше здесь делать нечего. Вот золотые слова, кстати, я хочу сказать. Да, здесь на самом деле, здесь раньше было очень хорошо, когда-то давно, там даже в 90-е годы, когда автомобилизация не была такой вот, да, как сейчас, можно было гулять по центру города. Вот у нас сделали большую морскую, все замечательно, все прекрасно, можно гулять. Но трафик большой, машины, да, воздух, вот этот вот на центральном городском холме всегда было приятно гулять. Но забито все, парковка, да, это сплошная парковка сейчас. Вообще, мест для Севастополя есть еще одна проблема. Мало очень мест для пешего туризма. туризма. То есть ходить ногами негде. Ну, Но по кольцу и все. Да, у нас Приморский бульвар 450 метров. Он очень маленький. Была замечательная идея, может быть, когда-нибудь ее реализуют: сделать вот от памятника примирения через вот этот культурный кластер и до вокзала по минной стенке вот сплошную набережную. Вот. Во! Отличная идея. Да, если да, если это будет сделано, это будет мега круто. Это будет мега круто. Сейчас по центральному городскому кольцу я, например, гуляю только поздно, там после 11 вечера, когда уже вот, да? когда уже ты, ты знаешь, что уже там потише, да, потише, да? спокойно, ты можешь идти гулять, разговаривать с кем-то или предаваться там своим то размышлениям. Вот. А, к сожалению, да, вот пока так. А в спальных районах вообще гулять негде. И ну, тем ну, не менее квартиры все сданы а на аренду уже там не звонил уже на месяц вперед да то есть люди едут долгосрочно отдыхать они идут на пляже все равно но с детьми ну куда ты пойдешь но ну, в парк победы который кстати вот не существует я что хочу сказать вообще в принципе Власти должны информировать гостей, что город не готов к длительному отдыху вашему товарищу. Надо это делать или черт приезжайте и оставляйте о себе? Нет, не надо, потому что, потому что ну, во-первых, все равно люди будут ехать. А Во-вторых, все равно есть какие-то нормальные места. У нас огромное количество квартир сдается. Почему мы об этом не говорим? Да? Я тебе У нас огромное количество выглядел. квартир сдается в центре города. У нас центр уже практически как в Москве, здесь никто не живет. По большому счету. А кто же жалуется нашим на 100 метровке, я могу. Вот. Здесь, здесь люди сдают в основном жилье. Давайте да, смотреть да, правде в глаза. Да то не же только... самое, как и на улице Парковой. То же самое, как и на улице Фадеева. Все, Даже все под аренду уходит. Все под аренду уходит. Так что мы жалуемся? Почему мы должны кого-то отговаривать сюда ехать? Раз это все сдается, то пусть это все сдается, пусть люди зарабатывают деньги. И это эти деньги, которые они тратят здесь, в городе, они что-то покупают здесь. Те, кто это продает, они на этом зарабатывают. Я, жизнь. кстати, Почему? вот о чем. Мне, может быть, тебе станет понятно, я как севастополец, там, в третьем uh -huh. поколении, мне неудобно иногда перед туристами за то, что я знаю, что они вот на плохом пляже отдыхают. Мне, честно говоря, я думаю, что они оставят о моем городе, любимом для меня, uh -huh. плохое впечатление. Мне бы uh -huh. не хотелось этого. Ты понимаешь, чем дело? Я Есть понимаю. вещи, за которые мне стыдно. Надо отучаться. От я им это не могу объяснить. Что вы здесь просто в болоте, ребята? Но это нехорошо. Я знаю, что могла бы в этого болота здесь не быть. Ну, этих стоков кондиционер, uh -huh. да. Если бы вместо того, чтобы класть плитку, сделали очистные сооружения. Uh -huh. Или коллектор отремонтировали. Но мы положили плитку, условно, uh -huh. да, некую такую uh -huh. собянинскую историю. Но коммуникации абсолютно не сделали для людей. Потом, смотри. Да, вот есть ли возможность городские пляжи сделать пляжами, зонами, где это классно отдохнуть можно? Постепенно, постепенно это будет делаться у нас э, при всех претензиях к Овсянникову. Он сделал, на мой взгляд, правильную вещь, когда он отдал э, пляжи операторам в аренду на 10 лет. Да, есть к операторам вопросы, но э, когда ты знаешь, что у тебя пляж э, 10 лет будет в аренде, так. у тебя есть мотивация вкладываться в какие-то приятности для отдыхающих на этом пляже. Мы это видим прекрасно и по Учкуевке. Мы это видим э, между Учкуевкой, э, то есть Учкуевкой, база Макроусова. Потом идет такая вот бетонная старая набережная перелюбивка Между базой Макроусовой и Любимовкой. Ее тоже сдали. Вот, да? Там же да. всегда было ну это всегда было такое дикое место. В этом была своя прелесть, но там всегда было все загажено. Давай засрано, давай своими вещами. Mm, давай. Так и есть, своими, все своими, да. Это правда. Да. Потом приехали какие-то люди. Откуда-то из каких-то совсем не морских мест, да, там, я не знаю, Дмурти, условно говоря, ну нет, на самом деле нет. Я как-то прихожу, смотрю, было несколько лет назад, там какая-то будка, собака лежит, как этот стол вот такая здоровая, вот, смотрит на меня угрюмо, и, и мужик курит, я говорю, а вы кто там, он говорит, да вот мы приехали тут делаем, да, навезли стройматериалов, сделали навесики очень приятные, сделали очень приятные раздевалочки. Почистили все, сделали наконец поручнее, потому что там поручни вот этих вот не было, и шторма их там сносили и так далее. И там сейчас нормальный, на самом деле, пляж. Вот. А, то же самое Георгийский монастырь, да, яшмовый пляж внизу. Но ты появилась, как, появились какие-то. Да. Если бы еще военные не гадили и э, канализацию по склону бы не спускали, просто, которая журчит туда, вообще, было бы, вообще было бы прекрасно. Ну. Вот. Поэтому, поэтому, на самом деле не надо стесняться своего города перед туристами. Во-первых, у нас если ты поедешь по России, ты поймешь, что у нас далеко не худший город. Это я знаю. Вот. Во-вторых, ты должен понимать, что живя при капитализме, ты как бы оказываешься в ситуации, куда бы ты ни приехал, тебя в первую очередь поимеют просто потому что на этом построен как бы и наша спасибо. ну как бы да стало да, сразу да. как-то соответственно и они сюда едут тоже как бы а, чего они удивляются что их здесь имеют да здесь у нас как бы мы живем то есть мы живем в реальности как бы, в которой все всех имеют Понимаешь, у меня такое ощущение что вместе с ними имеют и, и, и нас потому что я вынужден временно вот, если бы на рынке по паспорту продавали знаешь как а севастополь Тогда все нормально, клубника 50. Ну, условно, да? К сожалению, такого А нету. из каких таких соображений, человек, поставь себе на место продающего. Если ты можешь продавать по 500, то зачем ты будешь продавать по, по севастопольскому паспорту по 400? Зачем? Какой смысл? Ну, это же деньги. Ты же все равно их получишь. Тебе все равно придут и купят. Потому что это ну, цена но... более, -менее, а более или менее... А почему именно не продумать о том, что на объемах тоже можно заработать, но за счет э, другой цены? В чем ну, история? Во-первых, объемы... заработает гораздо больше людей, потому что значит увеличится э, грузопоток, понимаешь? Э, увеличится производство той клубники, больше рабочих мест. И мне кажется, что это у логичнее. Нас клубни... У нас производство клубники и так растет бешеными темпами. У нас ее делают, у нас не только холмовка ее производит, да? У нас ее э, стали делать в. Видите, но у нас я стали делать тебе, в бельбеке. Я, не цепляйся, у нас к, слову стали, клуб... не цепляйся в, к слову клубники. Нет, я просто говорю. Любой товар. Я, я, я мы же, я, это, это же выгодно. Я, я не закончу Подожди, вот я ну. тебе просто мысль закончу, да, дело не в этом. Дело, я говорю, что вот у нас клубнику, холмовка сначала, да, стала брендом. Потом стали делать на сахарной головке. Да, там сейчас парниковые. На, клубнике, на этом на сахарной головке нормальная клубника. Начали делать э, на бельбеке, да, клубнику. Э, она вся скупается, ее еще нет, а она уже вся выкуплена, на материку ходят. Почему? Потому что там не хотят есть пластмассовую греческую или турецкую клубнику. Там хотят есть, на Дорогомиловском рынке, например, в Москве, крымскую клубнику. Вопрос только, хотелось бы... Объемы рынка? Хотелось бы только спросить, откуда семена берут, как им кажется... Бахчусарайские производители клубники. Они важно откуда они берут семена, важно как она выращена. Если это грунтовая клубника или сравнимая с грунтовой, вот как сейчас делают, да? У нас? Да. Какая разница откуда семена? Она пахнет как клубника, вкус у нее клубники, следовательно, это клубника. Хорошо. Завершение. Скажи, насколько ты оцениваешь такую историю? Вот сейчас в связи там, с закрытием курортов мировых люди кто-то даже может быть, не хотел ехать но едут угу. на наши курорты до да? да. приезжают в крым не буду говорить про краснодарский у них там свои проблемы угу. курорты наверняка и где-то там может быть я думаю часть не могу сказать какая но часть останется разочарованным да и плевать секундочку вот мы пропустим в течение одного параллельного количества времени достаточно большое количество наших сограждан россиян угу. Которые суммарно потом, ну, часть из них, которые вообще будут недовольны тем, что им вот пришлось ехать в Крым, потому что Турцию закрыли, это 520 тысяч человек, их можно посчитать, да, которые честно, откровенно, недовольны тем, что у них вместо того, чтобы за 50 тысяч, заставляют отдыхать за 100. Ну, никто никого не заставляет. На Но самом секундочку. деле огромное так количество вот. людей, которые ездили в Турцию, я вот посмотрю там по Фейсбуку, даже поставят, там по... френды. Они сейчас ездят по России, по центральной России. И постят фотографии очень хорошие, и говорят, что слушайте, мы даже не ожидали, что так хорошо. А сейчас море все холодное, да? Почему ну, бы не да, поездить? Да, да. Они ездят, они да, получают ты, удовольствие, нет. и это, это даже. Понятно. Дешевле. Но останутся люди обозленные, разозленные, разочарованные. Ничего. Все придет. А останутся ничего страшного. Мы, когда приезжаем куда-то, мы тоже очень часто оказываемся обозленные разочарованные. Не надо гипертрофировать чувствительность эту. Да, э, туризм у нас развивается, у нас очень быстро все видоизменяется, и э, стандарты. Видно, что стандарты э, качества отдыха на самом деле растут у нас. Да, цены очень высокие. Ну, давайте так, давай так э, как бы э, хорошо и дешево здесь не будет никогда, вообще никогда по одной простой причине, потому что, во-первых, сезон очень короткий, нужно успеть, да, вот отохапнуть, ну, я сейчас о чисто приморском отдыхе говорю, да? во-вторых а, а, Во-вторых, у нас государство не субсидирует а, туристический а, сектор в таком объеме, да и вообще не субсидирует, а, ну кэшбэк только вот, да, а, как в Турции. В Турции отели получают для того, чтобы а, предложить конкурентоспособный продукт на мировом mm -hmm. рынке, до 60% в ряде случаев, компенсации, да, да, да. известно, своих известная затрат. История. У нас никто с таких денег не заплатит, и не платит, и не заплатит никогда. И не только потому, что у нас их мало. Турция что, сильно богаче, что ли, России? Нет. Это просто подход. У нас Надо понимать, что у нас э, э, ультракапитализм, жесткая а, праволиберальная система, да, в Ты которой... Ты считаешь, это либеральная система? Конечно, конечно. Что такое либерализм? Либерализм – это, по сути дела, право сильного. Либерализм, то есть государство-ночной сторож... Да? А вы тут жрите друг друга, как хотите. И сильнейший выживет. Мне да? что и сторож спит крепко. Вообще. Нет, почему? Сторож не спит. Сторож не спит. Сторож просто в игре. Он как бы он не совсем, он не совсем, а он не совсем в централе. Совсем... Он не совсем сторож. Он не совсем сторож, да. Но это такое. Так вот, я просто о чем? Страна огромная, страна холодная. 70% вечная мерзлота. А теплого моря сгульки на нос. Так и есть. Вот и все. И больше знать ничего не надо. Поэтому вот эти вот стенания, да, разочарованных людей, да, у нас же дело не только в том, что там пандемия. У нас дело в том, что еще и рубль, да, у нас постоянно обваливается рубль. Вот сколько бы существует там новейшая история, там, новая Россия, постсоветская, столько этот рубль и обваливается. Вот он идет, потом обваливается, идет, обваливается, идет, обваливается. Бесконечно, да. И бесконечно, э, люди, которые там куда-то начинали ездить, теряют эту возможность, потому что у них просто не хватает денег на это. Вот. Они будут ехать сюда. Поэтому никуда, вот я сейчас скажу такую очень такую ругательную вещь, никуда они не денутся. Они будут сюда ехать. Это во-первых. Во-вторых, качество отдыха в Крыму будет расти. Оно уже растет, оно будет, оно будет, отдых будет становиться все более современным. В-третьих, государство все больше и глубже будет запускать руку в карманы тем, кто сдает квартиры владеет какими-то отельчиками, и у нас когда Крым в Россию перешел, у нас 97 процентов по подсчетам деловой России, 97 процентов средств размещения работали в черную, в серую, в Крыму, да? сейчас уже это не так, а будет вообще не так, то есть у нас идет цифровизация, всех посчитают, всех возьмут на карандаш, соответственно Децл, который тогда даже государству будет все больше и больше, соответственно это все будет накидываться к цене. Утешил. Цены будут расти, я понял да, уже. Цены будут расти, да. Поэтому, да, альтернатива есть. Я вот всем говорю сейчас. Альтернатива есть. Это или палатки, или отличная тема, вот, которая сейчас получает развитие в России, это кемперы. да, Автодома. Будки. Автодома, да. Люди делают, на самом деле, то есть они стоят да, они стоят дорого, там, новые, там, 4-8 миллионов, может стоить, или там, 2 миллиона прицеп стоит, да, это новые. Но, во-первых, их можно брать в аренду, хотя это дороговато, 8 тысяч примерно в сутки. Значит, но их делают сами. Из фургонов, из там Форд Транзит какой-нибудь, да, переделывают. Посмотри, YouTube, вот такие вот вещи. Хорошо. И сгибал. туалет, и душ, там, и все. Вот. Нет, я что приезжаешь ты идеальный отдых. Я всем говорю, это идеальный отдых в Крыму. Вот ничего другого не надо. Встал, Сам себе режиссер. Стал в каком-то месте. Там одна проблема форструга. Воду набрать надо где-то. И вторая Нет? проблема может постучаться дальше, Сказать: вы знаете, здесь нельзя, здесь датчика. Давайте туда. Ну, ну ничего да. страшного, ну отъедешься. Хорошо. Итак, Фильня. товарищи, смотрите, мы с Виктором, кстати, никого не отговариваем. Наоборот, мы, в принципе, люди гостеприимные. Приезжайте, посмотрите сами, сделайте свой выбор и свой вывод да, из Крыма. Получите то удовольствие или другое. Мы сейчас пытались понять, куда мы идем. Какой будет Крым? Будет ли Крым Турция или Крым будет Крымом? И, судя по всему, то, что понял я с этого разговора, Крым все-таки будет Крымом. Крым никогда не будет Турции. Не бурют, нет. Это невозможно. Но пожелаем вам хорошего отдыха. Приезжайте на Черное море, оздравляйтесь, привозите детей и чувствуйте себя как дома, но при этом слушайте советы моего собеседника Виктора Едухья, а это обозреватель для делового журнала компания. Вид спасибо за интервью. Спасибо. До свидания.